На свадьбу пригласили. Томодой. Волнуюсь, честно говоря. Но то, что драка будет точно, лишь бы не до смерти. Потому что время-то сейчас такое. Ну, поехали. Красной этой свадьбы гости дорогие Счастлив видеть ваши радостные лица Оставьте дома грусть свою и аллергию На алкоголь, мясо и птицу Ради молодых станем смелее и проще Бегать в мешках будем и танцевать Шутки шутить о свекрови и тещи. Диджей, где смех закадривает твою мать Но прежде чем запеть прокрыли этой свадьбы, Как первым крикнет горько, веселый пьяный тесть. Очень мне хотелось, кто есть кто узнать бы. И как вам все с этим нужно пересесть. Вот вы, товарищ, от прохода третий, на руке статуха и крестового туза. Это очень важно, вы уж мне ответьте, вы спецоперации, против или за. Ясно, пересядьте вот за столик справа. Можете считать это все игрой. Вкусно здесь? Ну там тоже не отрава С собой возьмите этот бутерброд с икрой Ну а ты красавица в юбочке не длинной, У тебя сползла сережка на пупок Что нам скажешь о замесе с Украиной? Ясно, пересядь в этот уголок Вы за президента? Вам вот в эту сторону Вы из оппозиции, Вам тогда сюда Не будет вечер томным, вас примерно поровну Кто я, вы говорите? Я просто томат. Вот и оператор, деятель искусства Ты кому бить морду будешь попозжей? Разбуди свои патриота чувства Все идет по плану Где же смех, диджей? А давайте все вместе споем припев Три, четыре ахе. Кто тут у нас в зеленой бижутерии? Вы со стороны невесты и жениха? Ах, вы не родня, а представитель мэрии Просто уходите подальше от греха А вот невесты папа, анархист, похоже Выпивший горяч как три лол. чтобы не было соблазна соседу бить по роже Пересядьте, папа, за махновский стол За одним, не дай бог, оказаться столиком Коммунисту с монархистом сразу же война не садитесь рядом, гугенот с католиком Несмотря на то, что муж вы и жена Жениха папаша, ну куда вы сели? Там все за Спартак, а ты женитовец. Ну все, салаты и жаркое полетели Смех давай, диджей, без него пи***ц А это свадьба, свадьба, свадьба и плясала и крылья Шарко дискутировали, гости боевые, ресторан сожжен до тла и вся усадьба. На чьей же стороне дрались молодые? Уехали, сказали, На... такая свадьба. Кто подключил в России монетизацию? Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!